Займу буквально 5 секунд вашего времени, у меня пройдет стрим. Он будет на Твиче, и он будет по Казику. Всем, кому интересно залететь на стрим, ссылочка на мой Твич будет находиться в описании. Переходи, подписывайся, в воскресенье мы с тобой увидимся. Хочется разорвать Твич, как в свое время я разорвал Ютуб, так что подписывайся, будет жарко. Приятного тебе типа просмотра. Всем привет, это я, обленившийся человек, потому что роликов подгон от вас, моих дорогих подписчиков, давно не выходило, но сегодня я это исправлю. Для тех, кто не знает, в этой рубрике подписчики отправляют мне трейды кстати если хочешь попасть в ролик ссылочка на трейд будет в описании заранее поблагодарю и скажу вам огромное спасибо кто отправляет трейды и поддерживает эту рубрику потому что она держится исключительно на вас приятного просмотра мы начинаем И открывает рубрику трейд от человека с ником Сад Камасутра. Сед Камасутра. Грустная Камасутра, привет. Я твой подписчик, не могу смотреть твой канал в РФ, но в рекомендациях попадаются в видосики, смотрю все и лайкаю. Спасибо тебе огромное. Я хочу сказать, что... Очень много вопросов по поводу Блокировки канала для пользователей с России Нет, такого нет, меня просто в России забанили на ролики по-прежнему можно смотреть На канал заходить нельзя, видосы смотреть можно И в поиске в реках они высвечиваются интересно Ну как-то да Камасутра нам отправил чертеж объекта После полевок Негив и Пучина Дебил, Майнферму он отправил Асик, короче, скинул, огромное спасибо С наклеечками, кстати, скины Скины с наклеечками, вот один, по крайней мере Спасибо огромное, Камасутра, идем дальше Севавка это уже человек, который очень много трейдов скинул, причем достаточно недешевых скинов, и Дигл вот самая прикольная 100 треков скидал, я помню. А, либо, так, подожди, там там какое-то предложение? А, вот, вот, вот, вот, вот. Надо с этого трейда смотреть. У нас три трейда скинул, Севавка, спасибо. Здоров, прими трейд, а то просрочится завтра. Всем мира и добра. Он там скинул достаточно прикольный трейд. Если он не отменился, примем, но, блин, я очень ленюсь записывать рубрику А, не знаю почему. Севавка, огромное спасибо. Так, трейды сегодня записываем, надеюсь, он еще не отменился. здесь. Нистовый даймэ прямо с завода. Кстати, ребят, я все трейды, все подгоны сложил в контейнер, в своеобразную витрину. Скоро будет обзор по всем трейдам, которые мне скидывали по всем скинам. Бля, это будет жестко. Дальше. А, вот, замути. Севавка пишет, замути людям вечеринку, все кейсы, что тебе подогнали, открой. Если этот ролик наберет тысячи лайков, да, дофига, но, типа, просмотров-то больше, мы можем это сделать. Я открою все кейсы Бля, вот я сейчас сказал, ну да, давай 2500 лайков Хотя бы процентов 70 я кейсов открою На сайтах с кейсами, типа, я ютубер У меня там есть шансы, что что-то выпадет но В КС я не верю, но Давай, 2500 лайков набираем, я открываю Спасибо тебе, Сивавка, огромная. кстати Достаточно крутой пистолет, пистолет Еще и прямо с завода, на самом деле, один из прикольных по 2000 причем не такой дорогой Сивавка, спасибо, и также он написал Либо сделай крафты из шумота, что подогнали Вот, кстати, вот это прикольная идея Если вам интересно, крафты, да да, увидеть всех скинов, что мне подогнали, пиши в комментарии да, просто напиши да, я посмотрю, сколько будет да, если да, то сделаем, почему нет, достаточно прикольные идеи, Сивавка, спасибо, там от него сполерну, дальше интересный трейд будет, Сивавка, короче, спасибо уже такой олц своеобразной рубрике, спасибо. Следующий трейд от человека с ником Сергу плав ну тут просто пистолетики без всего, а такие трейды не принимаю, сори, ну очкую я, может что случится. Самое что интересно, трейдов сегодня не так много, потому что половина еще расскажу, отменились. Дальше Дефенай, он уже тоже отправлял трейды, я тоже прекрасно Напомню, спасибо тебе огромное Подскажи, пожалуйста, как купить NFT с помощью Kiwi Какой-то алгоритм отправь, я постараюсь купить Ребят, вот по поводу NFT, там, кстати, уже Прайс вырос, для тех, кто купил, успел да, По лоу прайсу, молодцы Уже прайс э, на, стоило изначально Уже, когда курс упал 16, самая дешевая Сейчас одна NFT, которая осталась У нас все раскупили в районе, по-моему 22-23 где-то долларов Огромное спасибо, по поводу алгоритма я сделаю Скоро отдельный ролик по NFT коллекцию, не знаю До этого видоса или после выйдет Но, блин, я объяснять, как покупать не буду, на самом деле очень много роликов на ютюбе, как это делать, поэтому дофига роликов на ютюбе, мне 150 ролик делать по теме, как купить, ну... Нет, смысла, реально, на Ютубе очень много видосов. Посмотрите. Отдельный ролик про коллекцию сделал, Возможно, там я эту тему затрону и расскажу. Не знаю еще. Но огромное тебе спасибо за трей. Через киви там геморно Через киви очень геморрой, но единственное. Дальше. Пилигрим. 90% скидка на какую-то игру. Блин, огромное тебе спасибо, пилигрим, но вот такие скидки я думаю, я разыграю. Мне них много. И типа я просто ну, не знаю, что с ними делать. Может, разыграю дам просто рандомно не знаю. Огромное тебе спасибо еще раз. Пилигрим, мы идем дальше. Очень много вещей из Доты. Вот за наклейки КС и за скины из Доты тоже. Отдельное спасибо, потому что в доты я прям плотненько играю. Ну, в кэс совсем нет, а Дота это для меня отдушина... Поэтому огромное спасибо за вещи из доты. И Буба, спасибо. Реально, трейд большой, очень много скинов. Огромное тебе спасибо, Буба. Блин, дота-вещи, они ценятся для меня. По крайней мере, я их ценю. Хоть они не такие дорогие, но блин, я играю в доту. Поэтому спасибо, Буба, Буба, Буба, спасибо. А, у нас сейчас это все дело примется, надеюсь. Бля, ну если нет места в инвентаре под дота вещи, это обидно. Я, кстати, не знаю, там есть ограничения, по-моему, есть. Но там вроде. Бля, у меня место в дота инвентаре кончилось. А вот это облом. А вот это облом, бля. Или он. А, он принялся. Все. Сори, все принялось, Боба, спасибо Кстати, те ребята, кто отправляют мне трейды Я вам скажу, например, в кс я и самые дешевые и самые дорогие скины кладу в контейнер То есть я вам сразу говорю, что продавать скины Я не буду, на примере калаша Красный глянец можно проследить с наклейкой Вой, мне его скинули в Одном из первых роликов подгона от подписчиков Я его до сих пор держу, и продавать И передавать не собираюсь, поэтому вещи Я передавать никуда не буду Но если прям жестко не подожмет, знаешь, когда с голоду будут помирать, а так да, они лежат у меня Поэтому всем спасибо. Очень много двое скинул трейд, а я пишу тебе с такой глупой просьбой скинуть какой-нибудь скин или еще что, я выгляжу в этой ситуации как на ноги, а, тебе огромное спасибо за трейд, 2 тут сувенирный по 250, но вот по поводу скин-скин, блин, ребят, но ну, у меня полмиллиона подписчиков, фактически, да округлим, я очень хочу округлить до полуляма, пол надеюсь, вы мне поможете на самом деле округлить, а, короче у меня полляма подписчиков, и даже если я всем отправлю по скину, условно за 10 рублей, это 5 миллионов рублей, по факту, а, ребят, минимум я всем скинешь одному, нужно будет скинуть и другим. Поэтому, ну блин, 5 миллионов у меня нет, даже по 10 рублей скинуть скины. Поэтому, ну, тут сорян есть розыгрыши, которые я провожу хоть и не час, но тем не менее они есть. Но, в любом случае, спасибо тебе за трейд, идем дальше. Принимаю все, это люди от души, дарят. А когда от души почему бы не принять? Бакуган джапан, привет, смотрю тебя давно. Распишись в профиле, пожалуйста. Сейчас распишемся. На самом деле трейдов не так много, поэтому сегодня можно. То есть, ну, расписываться сегодня можно. Бакуган джапан, спасибо за 8 самоцветов. Просто сделаем вот так. Я тут расписал. Готово, идем дальше. Вот помню, как когда я сказал расписываться, не буду меня гнобить, начали. Но поймите меня тоже правильно, мне страшно за свой профиль, за спам могут как-то заблочить, поэтому я не всегда расписываюсь мне очково. Люди, которые это не понимают, ну да я могу сделать. И пишут типа, а смысл тогда отправлять скины? Ну типа, ребята в ролик попадают, кто хочет, тот отправляет. Я не знаю, чем, что мотивирует подписчиками, которые отправляют Но, значит, они это хотят сделать И я говорил до этого, что я не расписываюсь Поэтому я делаю это, не как-то, знаешь, моментально Что, типа, не расписывайся все Нет, я говорил, ребят, в следующем ролике расписываться не буду И сейчас я это делаю не всегда Типа, реально, раз через раз страшно за профиль Прошу понять меня правильно Уим 1 nan uim Я не могу такие ники, ребят, читать Короче, один, один, просто, просто. Один спасибо тебе огромное за трейд. Тут у нас три наклеечки. Ой, две наклейки, одно граффити. Граффити, граффити похуй, ну вы поняли. чек не первую вещь на витрине. В прошлый раз посмотрел в инвентаре. А в прошлый раз посмотрел в инвентаре, стоил 12к вещи бача. А посмотрим. Огромное тебе спасибо за трейд. Сейчас чекнем. Первую вещь: типа, значок, значок, тузы. Ну тут смотри, первая вещь значок тузы. Либо значок защитник 3. Ну, типа, а что 12к. Я просто немного не понимаю. Ну, типа, у тебя первая вещь это вот здесь я прям дорого, ну, может, глок, лунная ночь. Какой-то редкий или по паттерну, но блин, первая вещь у тебя вот это Почему она дорогая, я не понимаю. Ребят, реально не шарю. В инвентаре первая вещь, если посмотреть тоже. Ну, в общем, не понимаю немного, реально. Типа наклейка или что? Не понял. Может, ты про мою первую вещь на витрине? <соцентричь> ну тут, как бы, в основном, дорогие наклейки. Я немного не понял, реально. Так, еще один трейд. Чек не АВП, может понравиться. Даркнул. Uh, спасибо огромное тебе за трейд. Даркнул нам отправил револьвер. -er. Принимаем, сейчас посмотрим авапу. Бля, удар молнии. Е бой тут нам клейки, ту Дурной! Ты что дурной? Ты что дурной? Ты что дурной? Смотри, а, видно, да? То я просто думал, вебкой закрыл. Вы посмотрите, наклейка. Котовица 14, котовица 14, котовица. 4 наклейки, котовица 14. Это, наверное, один. Это, наверное, самый дорогой удар молнии, который только есть. Бля, я не знаю, сколько он стоит. Если ты смотришь ролик, напиши в комменты. Бля, это ебнутый удар молнии. Просто ебнутый. Бля, я не знаю, вот реально, напишите в комментарии, как вы думаете, сколько он стоит. Какая его фактическая ценность с этими наклейками? Ну, это ебанутый удар молнии. Бля, это просто сказка, конечно. Это песня. Это песня. Не, реально, повезло. Выбить или достать где-то такую, ну как выбить, блядь, с кейсов с наклейками не выпадают, скины. Даркнул, реально крутой ВП, поздравляю, это прям тема. У меня в всратый удар молнии, ну типа просто удар молнии, знаешь, как-то говно здесь, наклейка Бостон 18 Но ну, повезло тебе выбить, достать, достать, ёпта, какой выбить. Удар молнии, который у тебя, конечно, это реально круто. Я там уже, знаешь, у него даже на нож внимания не обратил, ну типа когда такая ВП, она все внимание на себя забирает. Следующий трейд, Бульбас Турбо, Бульбас Турбо скинул нам наклейки! Наклейки! Вот это да! Знаклечик, спасибо. Конечно, как всегда, да и за любые трейды ёпты. это же от души все делается. SSG горячие грезы. Даркнула, как тебе такое? А как тебе такая SSG с такими наклейками? Огромное тебе спасибо, Бульбас Турбо, за такой подгон. Ну, типа, приятно. Следующий трейд. И опять, смотри, опять не отправляют. P 250 без водя. На этот раз Вакс У. у у Спасибо огромное за трейд. П-250 сувенирный без водья. спасибо, идем дальше. Ноль скилла. Ноль скилла отправил нам очень много... На самом деле много очень вещей Кейсик и дальше граффити Спасибо, кстати, граффити, ну я дебил Я же не знаю, что аук это не граффити Ну и тут скины, шерпчик, в любом случае спасибо блять да за все трейды За ширпотребы, за самоцветы То есть, понимаешь, видно, когда все это делается От души, не просто, блять Чтобы получить какую-то выгоду с этого Это делается от души, поэтому, ну, это приятно Всегда, когда так, спасибо, 0 скилла В том числе, дальше, ой-ой-ой-ой-ой ой Ёшеньки, -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой фнатики подъехали да, фнатики, я думал Я какую-то хуйню пизднул, но это фнатики а, За наклеечки Энкью и ширпчик Здесь бланк, просто бланк Спасибо за трейд, наклеечки это как всегда Круто! Сивавка, Сивавка Сегодня просто решил весь Трейдлист завалить трейдами, спасибо тебе Еще Сивавка, он здесь скинул Маг 10 Плодоятый. После полевых плодоятый или я дебил? пло Платоядный, Я идиот. Спасибо огромное за такой трейд. А, реально, если хотите видеть крафты скинов, которые мне отправили, ну, блин, это как-то неправильно. Все-таки подарили, я перекрафчивать буду. Ну, давайте. Реально, если много будет, да, сделаем. Но ну, я же не продаю, типа, я просто перекрафчиваю. Поэтому напишите, если вам это будет интересно. А там еще надо будет все это из контейнеров извлекать. Ну, короче, пишите. Жду твоего мнения. Окс! Оксус. Дружи, распишись за то, что смотрю почти с самого начала. Огромное тебе спасибо, что смотришь, конечно же, и за трейд. Тут наклеечки электроника. Спасибо, сейчас сейчас распишемся. Сделано, отправляем и идем дальше. А вот здесь уже интересный трейд. Много наклеек, причем нет дефолтных, нестандартных. Мораль, он отправлял уже мне трейды. Мораль тоже олд, бля. А, прости, что немного... Просто меня обманули на деньги во время покупки, и сейчас нет возможности дать больше, бля. Здесь нужно относиться к этому, к обманам, не к обманам, я в сотый раз скажу. Меня обманывали на, по-моему, 40 тысяч рублей, конечно, сейчас эти скины стоили бы уже 100 тысяч. Это было, наверное, когда мне было лет 17, то есть в году в 18 меня тоже наебали на скины, поэтому это урок, ты больше не будешь попадаться в такие ловушки, и я по своему опыту тоже это понял, ну, поэтому такие жизненные уроки нужны, я по своему опыту это говорю. Огромное тебе Огромное спасибо за трейд. Здесь на самом деле очень крутые наклейки. То есть вот таких вот мне, ну, редко отправляют. Я же смотрю, что отправляют часто, что редко. Вот такую мне редко отправляют наклейки. Да и вот эти вот, ладно, они еще бывают, но вот эти вот редко. Поэтому мораль спасибо, трейд реально крутой. Я даже не знаю, сколько они стоят, но это достаточно интересные наклейки. Поэтому мораль, не расстраивайся. Ну, вот такие моменты они в жизни нужны. Они тебя встряхивают. Но спасибо за трейд. Дальше. Маска. Ой, какой олдовый фильм! Вот это-то! Помню, с родителями еще его 300 лет назад смотрел, когда малой совсем было. Думаю, у всех так было. У всех. У всех первого нулевого девятого года рождения. Девятого имею в виду. Но, маска, спасибо за трейд. Тут, кстати, нитро. Вот эта прикольная тема наклеечка. Уже таких наклеек у меня очень много. Но, тем не менее, спасибо. Если КС будет жить, в чем я, блядь, почему-то сомневаюсь, что типа выйдет, думаю, новая КС, и уже все скины со старой подешевеют. Возможно и такой вариант. Хотя хз. Но, маска, за трейд, спасибо. Тут самое прикольное, считают, нитро револьвер. револьвером. у тебя украли аватарку. Дальше. Сваникс, очень много трейдов, кстати, которые даже не пишут ничего, ребят, спасибо. Сваникс, огромное тебе спасибо, вот таких наверное, наклеек тоже у меня немного, насколько я помню. Ну, они есть, но их реально немного, поэтому Сваникс за наклеечку спасибо. Дальше еще наклейки. Братишка, вот тебе наклеечек и оформи роспись. Сенпай, спасибо, сейчас распишемся. Тоже наклейки, из наклейка, конечно, бля, спасибо, вот таких мало у меня, кстати. Хардбул, бля, реклама. Так, ну давай, я тут был. Сделано, идем дальше. Так, Несо, Несо А, ну ты понял, короче Ку, как обычно, больше цен, больше гудлака, цены наклейки на калаше, тебе понравится Хорошо, если попаду на роспись Ой, ты мне, по-моему, уже отправлял Вроде бы как или нет, я не помню. Я вот это забыл. Но спасибо, что godset, good luck, мне писали. А, так, наклейки на калаше, роспись делаем. Это, кстати, ребят, на сегодня крайняя роспись, потому что Ну не хочу спамить. Реально, я боюсь. То есть я сделал росписи, но дальше я уже очкую. Извините, кто не попал под роспись. Расписаться сделано. Сейчас чекнем наклейки на калаше. Ну, кстати, уже вижу тут нож. И статрек в синюю трещину, бля, офигеть. Калаш, наклейки крутые, но скажу честно: это уже не Авапа. Конечно, есть фнатик, котовица 2014, но ты видел, что было на ударе молнии. Там вообще прям жестко. Но, кстати, вот эти наклейки, если не ошибаюсь, у меня есть сейчас даже чекнем. Так, Кёльн 2014 год, по-моему, какие-то есть. Так, Кёльн 2014. Да, очень много. Капсул, кстати, капсул реально дофига И наклейки, нави наклейка Эпсилон наклейка Титановская, кстати, наклейка Уйбуйпур, э, голографическая Уйбуйпур, Виртус э, Голографическая и Тим Дегнитус, но они на самом деле не такие дорогие Там самая классная была все-таки Скотовица 2014 -го года, капсулки Кстати, 3200, как тебе такое, Илон Масс А, ну и вот еще на калашке голографическая Кёльня 2014 -го года, так интересно получилось Я собираю вот такие наклейки И в мой инвент попал калаш с такой наклейкой еще и на самом деле там паттерн у него какой-то пиздатый, много синего, насколько я помню. Поэтому не продаю. Хотя, блять, дорогой, вообще в цене взлетел. Следующий трейд. Я не знаю, такие слова на YouTube можно говорить или нет, но М-Ерва, да, будем его так называть. Ты лучший. Огромное тебе спасибо. Тут очень много Pay 2 скинов. Я скачал, она у меня была. Я поиграл. Я ничего не понял. И я не понял, как ставить скины на Paid 2. И я больше не играю, но за трейд спасибо, может, все-таки когда-нибудь еще зайду. Я все-таки больше по Доте. Во всяком случае, мер. Мер! Вот я не мер! Что, ну, боюсь произносить такое слово на ютубчике. Спасибо за трейд. Керас просто отправил сердечко. Вот чисто лайк на ролик уже поставил авансом. Спасибо тебе, Керас. Идем дальше. Опа-на! А вот тут очень достаточно, очень достаточно, блять, крутой трейд. Реально крутой. Игзи. Здесь очень много сувенирных скинов, но это необычно. Такие трейды отправляют редко. Написал Удачу Брат. Спасибо! Вот это да, сувенирные скины, сувенирные скины это тоже круто достаточно. Спасибо! Спасибо, блин, прикольно. Очень много сувенирок, блин, витрину пойдет. Спасибо тебе, Экзи, за такой трейд. Дальше, Стич. Стич также без э, какого-либо прикрепленного сообщения, но здесь очень много наклеек, за что спасибо Капилляры. После полета с наклейками, кстати! Спасибо тебе, стичь, тоже за такой трейд, но наклейки это, как обычно, лайк. Еще вот Такая вот есть, таких мало. Я помню, блять, каких наклеек у меня мало. Много вот таких, вот таких, вот таких, ну таких прям реально мало. Спасибо за такой трейд и опа Опана, вот это интересно, а вот это интересно. Можно что-то взамен? Говядина? Блин, да человек просит что-то взамен, ну типа когда взамен я не буду принимать, потому что может ну типа прямо, а человек расстроится, что я в ответ ничего не отправил, поэтому принимать не буду. Я принимаю все, что отправляют именно от души безвозмездно. Ну типа такие трейды можно что-то взамен не буду принимать, вдруг реально расстроится, что я в обратку ничего не отправил. Чисто как за сками человека граффити-граффити, неонары такой типа, а вдруг не заметит? Первый день на это в этом мире вдруг реально не заметит. Следующий трейд. Гость, делаем битву кс. А, пупок, спасибо, битвы не делаю. Ну, то есть, блин, я вообще в кс кейсы не открываю. Но за трейд спасибо, кстати. А, и... Это же кейс? Да, его можно открыть, что-то прикольно убить. Спасибо, блин. Сокровищница, вау, можно вскрыть. Этот мохнатый сейф. Если половиной лайков наберем, и то есть открою кейсы. Но, типа, кс я очень редко кейс открываю. Только когда обновление выходит. Поэтому нет. Дальше! Я не Блан, поэтому Ну нет, Но спасибо тебе, во всяком случае, за трейд Тут очень много наклеек, бля, ну за наклейки респект Тут и говорить ничего не стоит, спасибо огромное Я Лан, спасибо Я не Елан, если что, но спасибо за трейд Достаточно много наклеек, это круто Вот такой объемный подгон Тут и КС, и Дота, кстати, Вардына Шамана Прикольно, я не смогу Прочитать ник, друг, девушка с синими волосами Голубыми, зелеными Короче, ты понял, привет, братишка, смотрю тебя Очень давно, обожаю, вставь видос и передай Комсомольску привет, Огромное тебе спасибо, человек, на аватарке которого девчонка с зелеными волосами. Я не знаю, кто это. Сейчас зальет мне говно. Мой, ты не знаешь, кто это? Нет, не знаю. Но за трейд спасибо Комсомольску, привет. Видос, конечно, вставлю. Блин, спасибо за трейд. Тут на самом деле всего, просто он все игры человек собрал. Я даже в какую-то игру никогда не играл. Дота, раст. Payday 2, просто все, э, все игры, но за наклеечкой с дотскины, конечно, огромный респектос. Э, Такие вещи, конечно, мы любим. Трейд почему-то не принимается. Неизвестный предмет, сейчас заскамят меня на инвентарь. А, ну все, значит принялось, да, я так понимаю? Да, все, принялось, спасибо тебе огромное. Следующий трейд, роспись еще по G. Ну, если я тебя расписывался, я, наверное, расписывался. А, ну блин, Давай посмотрим, ну он просто очень... А. Как я тебе распишусь? Человек очень часто отправляет трейды, и поэтому я решил ему расписаться, чтобы не было ненависти, да, ко мне. Но он реально, он каждый ролик скидывает. Но расписаться не могу банально, потому что профиль скрыт. Огромное тебе спасибо. Кстати, пока что самый-самый дорогой скин, который за сегодня мне скидывали, если не ошибаюсь. Огромное спасибо. Дальше. Привет. Деньги с твоего аккаунта. По поводу денег. Мы разговаривали с человеком, что он закинет 100 тысяч на мой аккаунт, и мы откроем кейсы. Но у меня сейчас выходят рубрики «Подгоны от подписчиков, и, например, на том же изике, когда мне включают открутку, это будет уходить подписчикам именно на подгоне. Если мы запишем такой ролик, то я не знаю, что будет шансами на аккаунте в дальнейшем, и нужно потом будет опять ждать, пока вернутся шансы на АК, поэтому ну, я не знаю реально. Я изначально думал, типа, да, прикольно, 100 аккаунт подписчика, еще сам закинет подписчик, но типа, но блин, я я реально сейчас думаю, потому что будет рубрика подгон от подписчиков, и я все-таки хочу это как-то в эту сторону развивать, а после такого ролика шансы могут сраться. Я очкую реально. Ну, именно если мы берем изи. По поводу форса это MyCasGoNet скина ну, там тоже, скорее всего, будут прокачки проходить. Поэтому, ну реально, я не знаю. Я думаю, пока. И это все не моментально, потому что решение такое. Ну такое. Вдруг админы посмотрят, такие типа, ой, человек налит наш сайт через аккаунт а подписчиков, и он сам закидывает. Деньги. Короче, ну я очкую. То есть я реально боюсь, что будет шансами на АКИ. Ну, я вам все открыто сказал, как есть. Потому что депы у меня тоже не маленький И потом уходить в минус, ну, тоже не хочется. Но я думаю, реально думаю. Но огромное спасибо. Кстати, защитная сетка прямо с завода это, это блядь, самый охуенный. Это, мне интересно, сколько она стоит. Это, по-моему, ёбнутый скин. Ну, типа, ну, мне просто интересно, сколько, 200 там или... 600 рублей! 600 рублей, защитная сетка. И он также отправил по 90 за 91 рубль. Ну, 700 рублей трейд, огромное спасибо. По поводу предложения, реально, я... Ну, я не могу пока ответить. Но, во всяком случае, за трейд тебе спасибо. Блин, я пока думаю. Ну, серьезно, я очень очкую по этой теме. Я думаю, что через неделю все-таки дам ответ, потому что пока что... Блин, сложно, короче. Все, закрыли тему, огромное спасибо тебе за трейд. Дальше... Лучано, секс один. он мне скинул э, Payday а, понятно, ладно, но спасибо за попытку. Уиллорс, Уиллорс, вот теперь точно граффити это случайно тогда не положил. Все слил на капсулах, один авик с редким флотом остался. Ну, во всяком случае, спасибо, я вообще не советую открывать кейсы в КС на сайте, не, ну типа, блин, не надо, зачем тратить деньги, это же казик, блин. Я вот всегда говорю, смотрите меня и не повторяйте ошибок, для чего, ребят? Есть же ютуберы, которые кейсы открывают. Не я, да кто-то другой. Блин, смотрите нас и не совершайте ошибок. Ладно, спасибо во всяком случае тебе за трейд, идем дальше. Анальный гений. Бывает. Смотрю тебя недавно, но как будто уже давно. Ты в сердце мое запал, и я думаю, мы с тобой прийти во Вьетнам. А, sorry, что Payday 2. Да блин, спасибо, но типа... Здесь вопрос не... Сколько скинов. Нисколько. Конечно, когда приходит что-то дорогое, но для меня это, вау, это, блин, прикольно, как было, там, с калашом, э, со статрек диглом и какие-то еще были скины, но не держу сильно это в голове. Главное то, что скины отправляют от души. Эта рубрика сделана не чтобы собрать деньги с подписчиков, нет. Раньше был такой ютубер, как-то Вова, который снимал доты, и ему скидывали скины, я это смотрел, мне было интересно. После этого я сделал рубрику подгон подписчиков и думаю, почему не сделать так же это интересно. То есть тут вопрос не в в ценности, не в стоимости, а в том, что люди скидывают от души, это интересно смотреть. Вот, поэтому, ну, во всяком случае, гений, спасибо тебе за трейд за такие теплые слова. Приятно. Следующий трейд. Леха, 12-й айфон. Бро, распишись на стене и передай привет. Передай салам Хамеру и Зарею из Бугульмы. Блин, тут комбо! Хамер и Зарею из Бугульмы, привет вам! Привет, Леха, 12-й спасибо огромное а, по росписям. Блин, извини, но я говорил, что сейчас уже очкую. То есть 3-4. Ладно, распишемся, то мне потом саму будет неприятно. Спасибо за трейды в скинах. -э О, э, расписаться сделано, идем дальше Блин, все точно крайняя роспись Следующий трейд, Молди Молди просто отправил 100 самоцветов Спасибо, буду бустить уровень стима Кстати, самоцветов тоже реально много, надо забустить левел стима Молди, спасибо за трейд На этом трейды закончились Я не успел, там достаточно крутой был трейд от севавки Я не успел его принять Даже не буду говорить, что он правил но Просто я ну не успел, уже значит так надо И от других ребят тоже отправили, тоже не успел до 18 числа В любом случае, ребят, подгон от под вы отправляли. Мне было стыдно, что я не снимал. Во всяком случае, еще раз вам огромное спасибо. Вот такой получился видос. КС-инвентарь уже начал выглядеть по-другому. Но я думаю, что следующий видос будет по осмотру моего хранилища. Можно сказать, даже вашего хранилища. Вы же мне его собираете. Но еще раз всем огромное спасибо. Эта рубрика живет исключительно благодаря вам. Ребят, всем, всем, всем за наклейки, за самоцветы, за карточки, да хоть за да что угодно. За все спасибо вам огромное, что вы... Поддерживайте эту рубрику, мало того, что еще и подгонами и своими лайками и подписками на канал. В общем, это был человек, я, я, я, и вы, вы, вы, вы делаете рубрику, пацаны. Всем пока, всем спасибо.